Руками. Ну, на, вон так Там же. Ну и мне в ответку. На второй. Это только проснешься. Ты? Да я тебя пропишу. Фу-фу. <laughs> я сразу понял. Твои цыганские намерения. Отошел. Умеренной. Отошел. Вот а это. Ничего. Ну, Ничего. Менушники ага. еще на Там же. Э, э, это Окно. Пластиковая. А че у тебя? Чё, а че я бы сделал? А... ухо была. А -а -а. Ну ты даешь. Пять форсы, брат. Помидорку возьму. Клапка прокинем помидорку помидором а я птичку такие два прогадали mm -hmm. легендарный момент yeah, yeah, слушая а бомба-то у нас муж еще она она вниз упал а ты бы так этот не наглел? Я сам сейчас наглядю. Опа, опа. Десай. Лонг, мне кажется. Шорт. Я спрыгнул. Он на шорте. Мп7. Да. Ну и что за цыганский вкус? Дай мне, дай мне, дай мне. О. Он задолбал. пошли Ладно. вместе за пиками да. я... Пойдем, пойдем. Know, Что ж там выпендривается? Это был гайд, как подрезать у меня хигу. Да-да-да. <с> <Сработал. с> <с> ну, ладно мы идем <с> вот Смог какой-то кривой не на сел так вот. <с> ой здрасте окей фото я снизу там калашка Кашма, калашма. Нам дается сейчас. Убивать, убивать. Мы с тобой. Control is distort. не? У него так, unlucky. Ага. Uh -huh. Запушил. идет идет лонг! Just, Что я не знаю, какие-то это говно сейвить Ну возьми. они не, не надо. Иди вернись назад. И зайди обратно. Понял тебя. Ах ты навики, да? Дорого богато. Снизу что ли? Шорт, мне кажется. Мне кажется, яма. Плантов, пунктов Вот опять на размене. А лонг. Зашел? Да. Опа, опа, слева, слева. Я. Yeah. Ты слышал выстрел? Нет. У меня был выстрел. Ну, покажу тебе, как надо играть совет совета. Не запоминай. Дважды показывать не собираюсь записываю один раз показываю ну, может два пенту и ты учишь как свайф север на играть ты не понял то что я его забавил конечно после игрового касса не, не читаешь даже идем в план зайдем шорт шорт шорт Понял. У меня он. Вот так вот это делается. А ты понял, ну, мы... что я его забайтил. Да не надо тут ля-ля. <laughs> вот это вот забайтил. Всю работу за тебя сделал. В смысле, всю? Всю абсолютно. Ну одного до, убил. На второго забайтил, что ты убил. Он был как беспомощный котенок. Вообще-то ты забайтил первого. И тот и не забайтил, он на меня смотрел. Опа, опа. Ой, на уху. Пусть как углу один. Че! Что там было вообще? Вот так. Это чисто, это было две пульки, два фрага. за глобал? Какой глобал? Че, глобал? Это че глобал? <свот> <Go, go, go. свот> не знаю. Познакомимся. Поближе. Кинь, сука, ну Меня сейчас убьют. Или не убьют. Сайт лонг. Сайт минус 67. М. Лови аптечку. Начали. Ну, Вообще, Дай. все. Чувак кидай. Слушай, а ловко ты это придумал? Я поначалу даже не понял. Ну. А ты молик Сейчас туда смотри. бросил? Да. Кадр. Нет. Брось. По-моему, нет. Бро... В смысле? Не попал, типа? Угу. ссылку на эту. Раз... Разбегу мало. тебе ну, ссылку надо. На... Мой. У меня нету твоей All ссылки. Один котес с правой стороны был. Maybe шорт пойдет. Uh -huh. Сайт зашел. Uh -huh. Ну, сайт есть. Кис, тоже сайт второй. И ну, удачи, знаем. Знаем. ребята. Это было слишком легко. Это было очень легко.